И снова всем привет! С вами канал Master Pro. Сегодня у нас бытовуха. Что конкретно будем делать, это ремонтировать пылесос. Также, да, хочу как раз его и порекомендовать, людям посоветовать для да, тех, которые не, не понимают, что такое качественный пылесос и вообще, как вообще его выбрать и какой, как вообще его починить. Тут у меня, короче, основная проблема случилась то, что, конечно, не сам. Ну, да, Пылесос сам целый, все с ним в порядке, но единственная с ним беда, это то, что он у него провод перестал сам по себе ну, заходить в корпус. То есть, грубо говоря, обычно когда растягиваешь, ну, вытягиваешь э, кабель питания да, в розетку. И потом, когда назад кнопочку нажимаешь, она сам по себе должна заворать, ну, заходить. У меня, конечно, с годами пылесос уже, блин, ну лет, наверное, 5-6 а может быть и больше ну короче много уже пылесосов 5-6 точно есть и как бы с годами произошло то что конечно уже что-то там случилось и что конкретное я не мог разобраться до тех пор пока естественно не разобрался сам пылесос ну давайте посмотрим конкретно что какой пылесос я ремонтирую и что конкретно я выбрал в магазине перед всеми брендами которые вообще были ну поехали так, ну что конкретно у меня за пылесос? Модель пылесоса... Так, вот так вот будет видно. FS8950. Made in Turkey. дизайн Нидерланды, Пылесос под фирмой Philips. Вот такой. Вот он. Да. 2000 ватт. Э, так, посмотрим пылесос philips 2000 Вт, аква -фильтром. суть какая этот пылесос если честно мне очень понравился он довольно таки с удобным дизайном то есть как бы ну тут случилась такая небольшая проблемка да ну маленькая требуется ремонт давайте для начала посмотрим что конкретно у меня случилось в этом пылесосе а потом сделаю уже обзор после того как я соберу его и расскажу что конкретно он себя представляет пылесос очень хорошо тянет, очень качественный, это прям вот надежный но вот с годами все равно и у таких качественных вещей имеют свойство ломаться а что конкретно сломалось здесь Вот эта кнопочка, да, вот она, кнопочка питания. Вот это вот нажимаешь перенажать и вот эта кнопка идет для всовывания обратно кабеля. И вот такая случилась. Вот он сам механизм. Я все разобрал бы, снял. То есть разбирается он достаточно легко. И также легко, в принципе, и устанавливается без всяких проблем. Вот он сам механизм, да. Первое наперво. Это случилось то, что от, от того, что пластик довольно-таки старенький, на этой, на этой вещичке, вот эта, вот эта вещь, эта кнопка сама по себе, это вот рычаг на кнопку идет. Получилось так, что сам по себе он, вот эта смазка, которая сейчас здесь, она есть, да, Этой смазки уже не было. То есть она вся уже высохла. И пришлось как бы вот это по-новому все смазку наносить. Обычно солидол как бы ничего такого вот, выпендриваться не стал. Просто смазал еще раз механизм для того, чтобы кнопка гуляла намного легче. То есть без всяких. Потому что как когда на этот, э, смазки здесь нету, механизм пересыхает. И она начинает, грубо говоря, вот на бок давить. Но вместо того, чтобы она вниз гуляла, она начинает давить в бок. Поэтому... Имейте это в виду. И основная проблема, конечно, была не в этом. Основная проблема данного механизма, это то, что здесь а конкретно, здесь нету подшипника. Здесь идет просто пластиковая втулка, да, вот она вот посажена, и здесь вот он пластиковый сам что? Так как разобрать эту штуку мне не удалось, потому что разбирать ее, ломать пластмассу, так как уже она не, не первой свежести. Можно было попробовать штуку вытащить, там намазать чем-нибудь и все. И обратно запихать. Но это как бы с пластиком воевать это целая проблема. Его демонтировать как бы достаточно сложно. Он там достаточно жесткий, фиксация хорошая. Ну и что конкретно сделал я, я просто взял обычное, ну как обычное, хорошее бытовое масло для смазки инструментов и закапал, просто-напросто закапал туда маслице немного, чуть-чуть, посмотрим как. Обычным вот таким вот маленьким инсулиновым шприцом, тут идет насадка такая, иголка достаточно такая, ну не сильно тонкая достаточно тонкая игла да и пол, я просто-напросто закапал вот в этих местах да тут есть расщелины так как сама по себе втулка с фиксацией естественно у меня в голову закралось, что тут, тут должны быть расщелены и они есть вот она расщелена да она расщеперивается вот в эти места просто-напросто вот так вот да. с краю прям с одной и со второй стороны закапал масло чтобы оно туда затекло и все, и теперь сам механизм умеет работать очень даже быстро так как был суть то какая профилактику необходимо проводить у любой техники, дело в том что с годами, вот буквально 5 лет проходит и 5 лет ресурс уже потихоньку начинает тратиться то есть как бы вы, аппаратура ваша не вечная, поэтому все равно периодически что-то начинает клинить лучше разобрать, все почистить и смазать что в принципе я и сделал. Я почистил, разобрал, сейчас по новому пылесос беру и расскажу вам, что за пылесос из себя представляет. Для меня это был очень качественный пылесос, качественный был, он есть. И я вам скажу, за 5 лет в нем вообще ничего не сломалось, потому что ломаться в принципе в данном пылесосе нечем, никаких лишних фиксаторов, никаких лишних креплений. Там ничего сложного нету. В обслуживании он достаточно простой. Поэтому сейчас соберу его и расскажу вам, что он себя представляет. Так, вот уже поставил корпус да, вот обратно вот это место. Тут, в принципе, вообще все легко. Ставится легко, чинится легко. Устанавливается корпус вот здесь вот в пазике. Вот одна сторона вот здесь. А здесь просто колесо вставляется. То есть ничего тут сложного нету. И вот эта вот лапка, я ее надел обратно, она вот здесь тоже фиксируется. Здесь вот в краях. То есть, до боли просто все. Вообще ничего сложного, блин. Ремонтируется легко. Сейчас проводки назад подцеплю. Да, кстати, никогда не забывайте. Перед тем, как вытаскивать какие-то провода, обязательно пометьте их цветами так как в этом пылесосе провода не разного цвета и как бы там ничего не показано поэтому я естественно взял просто э, два. два у меня фломастера есть ну, маркер краски у кого фломастер без разницы помечайте э, те места куда вы вытащили провода чтобы потом не перепутать их местами перепутайте полярность или еще что то пылесос нахрен сгорит имейте это ввиду и вот также сделал и в этом случае. Вот мы видим два контакта. Два контакта вот пинам, Здесь с одной стороны я пометил красным. Вот это у меня слабо видно изнутри. А с другой стороны вот снаружи. Ну, тут слабо видно. Хотя и она уже снилась, стерлась. Вот она место это да, черным. А тут внутри я красным пометил. Тоже уже почти не видать. Ну и что, сборку я закончил. Сейчас расскажу, покажу, что из себя представляет пылесос и получилось мне данную вещичку отремонтировать ну, давайте так ну перво на перво вот он пылесос да проверяем что у меня вышло нажимаем на кнопку со скоростью звука все залетает само заедало то есть плохо заходила и тут как бы была полная жопа. Ну, давайте я расскажу, что конкретно себе представляет данный пылесос. Во-первых, очень удобно механизм очистки самого контейнера. То есть здесь ни мешок, ничего такого нету. Здесь присутствует вот такая вот емкость, да, схема вообще простая. Затем вот такой вот водяной такой центрифуга какая-то интересная. Ну, короче, с лопастями все дела. И вот здесь наполняется водичка. Водичка здесь указана. Вот здесь вот показатель, видите? Простая разборки и очистки. Тут все видно. Легко все моется, легко все споласкивается. Самое главное не выше наливать воду не выше вот этого максимума, можно чуть-чуть посередине или даже сюда, то есть как бы не страшно, это никак не не повлияет на работу пылесоса. Сборки элементарная вообще, здесь и стоит удобная резиночка, которая герметично устанавливается сюда в чашку, сверху ставится с пострелочком сам по себе ведро и все, и он полностью устанавливается маленько, по пазику. Шлеп и готово. Вот в этом месте идет дополнительный фильтр. И все, и защелкивается. Все, больше здесь ничего нету. Простой пылесос легко разбирается. Легко снял, это снял, это снял. Все, пошел вылил. Помыл ведро, налил чистой холодной воды. Обратно все надел, закинул. Все. Очень легкие и удобные в использовании. Это вам не там скарлет, который там, дополнительные защелки. Все катается, все ездит. Просто кнопка, никаких регулировок не нужно. Да, и кстати, мне вот интересно, многие покупают пылесосы с регулировкой мощности всасывания. Вообще это кому-то когда-нибудь в жизни пригодилось. Ты покупаешь пылесос только для того, чтобы он у тебя всасывал максимально мощно, чтобы весь песок, всю грязь, все всасывал в себя. Для чего регулировать обороты? Это что, полировальная машина какая-то? Что там при высоких оборотах полировальная паста горит или что? Я вот это вот не понимаю, для каких целей вообще вот эти все вот там ненужные функции пылесоса существует он должен вытягивать он должен фильтровать воздух это все что он должен сделать больше у него функций особых нет ну и продолжим что конкретно в нем еще есть в нем есть вот такой вот ахэпа фильтр который у меня уже слегка засрался и одна основная беда что его в магазинах хрен купишь Но единственное что можно сделать это вырезать вот эту вот силиконовую фигню всю и устанавливать другую установить другую гофру то есть вырезать по размеру также залить и все я думаю этим потом займусь но пока если честно это не требуется здесь имеется вот дополнительный вот такой вот кусок поролона и здесь вот такой вот -то фильтр то есть он защищает хэпа фильтр от преждевременного износа вот таким вот способом все устанавливается толстый вниз все. И защелкивается. Все. Сюда бы в основном никто не лазит. И здесь еще внизу. Так, сейчас чашу уберу. А то вода вылится. Сам, если честно, только узнал недавно. Дополнительная вот такая вот секция. Еще один фильтр. То есть вот он. То есть кругом одни фильтра. То есть, блин, реально, тут я его сполоснул недавно. Кругом одни фильтра. Модель очень удобная. Сюда, конечно, никогда вообще не лазил. Здесь такую паутину снял, но ничего страшного. Теперь буду знать сам. Все. Чашу поставили ручка простая ничего нету вообще вот просто все кнопочкой все никаких ничего лишнего нету естественно она телескопичка но как, как у всех пылесосах насадка простая одной кнопкой регулируется так вот она втянул и вытащил щетки то есть ничего вообще тут, блин, сверхъестественного нету, простой. Легко защелкивается, ничего не мешает. Также здесь есть фиксация. То есть вот мы, как у всех. Ну, я думаю, у многих такая вещь. Но здесь она уже маленькая такая, дети уже разбарабанили. Вот здесь вот только сломалась. А так до этого момента она, в принципе, стояла, не мешала. Ну, шпана бегает, ломает это тоже бывает все готово я вам скажу данный фильтр мне о, данный пылесос мне очень понравился только от того что им можно пользоваться как вытащить оттуда вот этот хэпа фильтр убрать и спокойно можно пользоваться втягивать воду потому что если намочить их хэпа фильтр потом вы вот реально вот новый не возьмете фильтр вытаскивайте спокойно можете вкачивать воду я его как моющим пылесосом пользовался спокойно диван взял натер побрызгал начистил всю пену втянул все всосал пошел вылил в контейнер для этого не нужно контейнер наполнять так как фильтр требуется только для сухой уборки поэтому всем советую пылесос отличный всем э, действительно кто не понимает как вообще выбрать пылесос вот реально, выбирайте если не такую же модель, то по типу фирма Philips, если честно, он за столько лет реально у него ни разу не ломался в сервисе его не таскал и если честно, конечно он был не дешевый что-то обошел мне в 1016 на тот момент Но он стоит этих денег я переплатил там может быть тысяч но он своих денег стоит и я всем советую пылесос вот такой отличный ну, все, в принципе, кому видео зашло, кому было вообще полезно, ставь лайк, подпишись на канал, также подписывайся, оставляй комментарии, подписывайся на все мои контакты, то есть Телеграм, Инстаграм, там Яндекс Зен у меня открытый, видео загружаю еще и туда, в связи с тем, что хрен его поймет, как с этим YouTube вообще дальше будет. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, был полезен. Всем пока!